Или учебник остался последнее а страница большой задачей я а пока да. что порешаем эту пока не всю пореже да. очень много задач и очень много примеров. Да. сегодня Двадцать третья? Да, Двадцать Да, сегодня двадцать первая, Какой 23? двадцать Да, скорее хочешь домой уже. На Можешь представить, учебник Я хочу бабасю. 80 Что? Восемьдесят Давай. Да. Так, Магик, магик, Можем мне эти? Можем. Вот он. Вот И что она, конечно, сейчас в сказка сказке старается. А сейчас я решаю задачу 874. Читаем. Дети, дети измеряли школьный двор веревкой длиной 10 метров. По длине два, дра, двора веревка уложилась 8 раз, по ширине – 5 раз. Сколько метров имеет школьный двор в длину и сколько в ширину? Сейчас я решила задачу. Смотрите, как я решила. Сначала я решила 10 по 8 равно 80, а потом 5 по 10 равно 50. Везде умножение. Поэтому это в два действия. Сейчас я напишу, а, написал ответ и дальше пишу решение. 80. 80 метров была, была длина. 50 метров была ширина. Вот так напишу. 80. Нет. Вот. Вот. Дальше. Ой, блин, да два. Пять по двадцать минус десять. да? Все? Ну, вся задача. Все готово. Причем кстати, по математике они сейчас идут на уровне конца второго класса. То есть то, что дети сейчас во втором классе проходят в конце учебного года, наши дети уже прошли. То есть не у нас красавцы. По 20 августа, а Я следующую задачу 876 А как задача Видите, вам как? она была в одной Пять по 20 минус 10 равно 90. Потому что 5 по 20 равно У -у -у. Вы знали, какие мы уже примеры решаем. Весело. Решаем. Решаем. Вот теперь на, на, на скорость давай примеры. На, вот здесь, на скорость. А на сколько секунд или минут? У тебя есть время подумать? 10 секунд на ответ. На ну, два секунда. Ну, на один пример 10 секунд. Ладно. Окей, okay. ты заранее напиши все ответы. Потом будешь. Хорошо. Только... На время. <laughs> Точно? 30. Челлендж такой тебе устроен. Математический. Мне тут челлендж устроили на скорость решить эти примеры. Старт, внимание, поехали. Все. Давай, все уже. <свист> Три по два... А? Кто проверит? <связывается> Давай, первый оттенок. Ты полегче ты, ты себе ничего не могу. Ты молодец. У -у -у. е победа! <связывается> следующий столбик. Давай. Внимание, поехали второй столбик. 30 поделить на 3. Блин, 30 умножить на 3 поделить на 9. Поверьте. Угу. Все правильно, молодец. Давай.